Я хочу сказать особое спасибо Академии Вебком за такой познавательный и интересный курс. Значит, За эти два с половиной месяца пролетели для меня незаметно. Было огромное желание приходить на каждое новое занятие. Информации было очень много, она подавалась очень доступным языком с множеством примеров. Всегда была возможность получить ответ на задаваемый вопрос – ответ очень полный, развернутый то есть благодаря этому курсу у меня начались продажи в соцсетях